всем здравствуйте ага замечательно присоединяются да всем добрый вечер начинаем сегодняшний эфир посвященный чакрам большинство информации про чакры скорее всего вам знакомы здравствуйте да здравствуйте очень приятно а вот значит и Наверное, основное я пробегусь по-быстрому, потому что большинство людей уже знают, да, что такое корневая чакра, где она находится. Но я э, обозначу только некоторые какие-то самые важные вещи, и за это время кто-то, может быть, подтянется э, и будет уже более интересная, скажем так, тема. Так, отлично, поехали! Ну, смотрите, э, вообще чакр э, очень большое количество, и последних, э, в последних, скажем так, уже, в последнее время уже говорят, что их там больше 100, 144 и всякое разное. Но мы говорим о тех чакрах, которые присутствуют у нас здесь на Земле, на которые мы можем хотя бы отчасти как-то влиять. А, то есть на физическое тело мы можем влиять, а вот остальные 7 тел у нас как бы присутствуют, но не задействованы. И это как раз есть каждому телу, соответствует, своя чакра. А, вот потому что информации очень много, и она м, может запутаться, поэтому я расскажу вам сначала про одну из чакр. У нас есть м, пять двойных чакр, скажем так, и 2 одинарных. Одна из них Муладхара, она смотрит колокольчиком вниз, а другая Сватхистана, она смотрит колокольчиком вверх. То есть с противоположной стороны у чакр нет, поэтому она односторонняя считается. Остальные чакры у нас идут колокольчиком вперед и назад, то есть у нас по два вихря на этих пяти чакрах. И э, вот эти две чакры, верхняя и нижняя, они, конечно, самые наиболее э, важные, хотя нет не важных, но тем не менее. Вот Муладхара – это э, жизненная наша энергия. И вот про нее я как раз сейчас и расскажу. Она является э, проводящим, проводящей для восходящего потока. Поток Земли идет от Земли э, через человеческое тело и должен, по идее, по идее, если у вас все нормально работает, то он должен проходить в, в космос. То есть люди, они на энергиях подвешены как бусинки. То есть две энергии протекают постоянно. Одна сверху вниз, одна снизу вверх. И человек как бусинка на этой энергии. Если он гармоничен и энергию пропускает, то, соответственно, у него все как бы нормально, все работает, денежный поток идет, связи с родственниками или с противоположным полом, да, работают. Все нормально, со здоровьем нормально, с настроением нормально. Все проблемы возникают тогда, когда энергия плохо проводится. Вот по каким причинам она плохо проводится, мы это вот изучаем уже, когда идем на тонкий план, когда начинаем рассматривать Таро для работы с тонким планом. Потому что, когда мы говорим о таро для работы с психологией, это все-таки мозг. Мозг – это физиология. То есть это чисто физическая, чисто физическая вещь. <с> мозг, его можно достать, его можно потрогать. Ну, сейчас я иногда буду врачебные всякие штучки говорить, но это уж никуда не деть. Вот. И поэтому, когда мы работаем с психологией, это... Отчасти ментальная работа, отчасти, больше все-таки она находится на уровне физического тела и немножко на уровне эфирного, самую малость. вот И когда мы говорим о чакрах, когда мы говорим об арканах Тару, мы можем использовать, я уже я всегда говорю, что арканы Тару можно использовать в нескольких а, ипостасях. Это мантика, то есть предсказательный блок. Это психология, когда мы разбираем, находим у человека затыки и помогаем ему с этими затыками работать, да? но это все мозгом. Затем у нас есть оккультная часть и часть энергетическая. Это вот четыре основных вещи, где можно использовать Таро. Использовать Таро однобокое, я всегда говорю, что это неправильно, неверно. И это просто, скорее всего, у большинства людей это определенный период. То есть у кого-то этот период может занять 2 года, у кого-то 5 лет. Все равно люди, которые хотят развиваться, они приходят к тому, что все-таки Таро – это гораздо более шире, чем просто мантика, чем просто психология, чем просто оккультная. То есть нужно все смотреть с разных сторон. И вот как раз в этой связи я говорю о чакрах. Я говорю о чакрах не как чакролог, да, не как там физиолог. Я говорю о чакрах именно с точки зрения Таро. И воздействия с помощью арканов Таро на чакры. И как это работает все. Ну, давайте уже... Да, вот еще к нам тут люди присоединились. Замечательно. Значит, смотрите. Рассказываю. Чакра находится в области промежности. Смотрит она колокольчиком вниз. Знаете, для меня вот такая вот есть образ такой, ракета, когда показывают дно ракеты, у нее там такие колокольчики, из которых выходит вот, этот, вот, вот это пламя, вырывается. Вот Муладхара, она именно вот такая вот колокольчиком, и она красная, яркая, большое количество норки, самая толстая, самая такая мощная чакра в организме вообще в принципе. Потому что за счет нее мы фактически живем. Это э, чакра жизни. Она красная, у нее всего 4 лепесточка. Вот, ну, как крестиком, да? Вот. А, находится, значит, я уже сказала, где она, да? С стихия, к которой относятся чакры муладхары, это земля. Орган чувств, за которые она отвечает, это обоняние. То есть на, тон на тонком, на эфирном теле образ Младхары отвечает за обоняние. И вот когда у человека развиваются всякие там седьмые чувства, восьмые и девятые, да, некоторые яснознания, некоторые ясновидения, некоторые яснослышания, а некоторые ясно обоняние. Даже такое есть. То есть особенно это распространено мусульманской магией. И, и вот дервиши, они работают с людьми, на основании именно запахов. То есть они именно нюхают, чувствуют носом всякие отклонения в физиологии человека. То есть к ним заходит человек, он делает и все считывает. То есть вот они работают на чакре Муладхара. Если мы говорим еще тоже об этой чакре, то, конечно, самый главный такой элемент земной, который, за который отвечает и который как характеризует чакру это железо и вот эти вот три чакры нижняя средняя первая вторая третья они вообще как бы к энергии земли относятся хотя это дальше будем там разбирать там немножко более сложно то есть они связаны с землей но если мы берем арканы арканы как известно имеют каждый имеет свою стихию и это не относится только к младшим органам. Старшие органы тоже имеют свою стихию, и надо знать этого, да. Но мы все-таки говорим сегодня о младхаре, да. Значит, что у нас здесь? У нас здесь физическое здоровье, да. У нас здесь в первую очередь это количество сил, энергия. Она нам дает энергию, она нам дает уверенность <aprovechance> в себе в первую очередь, Желание реализоваться. Желание быть независимым. Это тоже дает первая чакра. Быть сильной личностью. Это тоже бывает дает первая чакра. И поэтому, когда мы говорим об отклонениях, если первая чакра плохо работает, то что туда входит? Смотрите. В первую очередь это страх. Вот страх он блокирует именно эту первую чакру. Также... Если у человека жаден, у него тоже плохо работает первая чакра. Это не значит, что она не работает совсем. Такого быть не может, человек у него умер. Вот. Но она работает не в полную силу. Пернатый тут у меня очень много летает. Вот. Работает она не в полную силу, и есть определенный процент, который не пропускает вот это вот изобилие. Если мы говорим о деньгах, то это, конечно, первая чакра теперь еще такое чувство, как, допустим, расчетливость, она тоже входит, то есть мне не просчитать, знаете, такие некие некий такой, я бы сказала, немножко животный инстинкт, то есть чувствовать, где опасность, это тоже первая чакра. И бывает, как бы у всех по-разному, настолько мы все разные, у нас так это все по-разному работает, но она, эта чакра, немножко работает по-разному у мужчин и у женщин. Если у мужчин муладхара отдающая, то есть она отдает энергию, да, то у женщин это чакра принимающая. Чакра, которая, ну, она, соответственно, и работает, да. если мы берем физиологию мужскую, мужскую и женскую, да, и как это происходит вообще в жизни, общение между мужчинами и женщинами, то именно так и происходит. Мужчина муладхарой отдает, женщина муладхарой принимает. В Сфатхисане там совсем другая история, но мы про это говорим, поговорим в следующий раз. Да? Что еще происходит? Через Муладхару, также вот мужчина, он отдает жен, жен, женск, женщине энергию, но тем, таким образом он очищается, он очищается от негатива, он... Именно через, с помощью вот этого вот, вот этой связи мужчина очищается. Женщина через муладхару очищается совсем другим способом. У нее для этого есть цикл, с помощью которого происходит очищение муладхары у женщин. И вот если брать физиологию, да то почему вот м, женщина, у которой цикл еще идет, когда она еще, что называется, детородного возраста, у нее идет вот это... М, Правильное очищение чакры. И почему женщина вдруг резко стареет, когда у нее прекращается цикл? Потому что вот этого естественного очищения уже не происходит. И Муладхара становится ну, несколько подзабитой. И нужно ей помогать обязательно, в обязательном порядке. Иначе это все очень как бы ну, накопление негатива, накопление застоя энергии. Это плохо всегда. да? Вот еще если у нас, давайте рассмотрим, если она не работает или плохо работает частично работает, то у людей, как правило, депрессия, у них подавленность, настроение, то есть они ведомые такие вот, они чувствуют такое состояние незащищенности, я бы сказала, да, появляется такое вот, хочется спрятаться в домик, чтобы никого не видеть и ни с кем не общаться, да, это вот тоже муладхара. Но бывает еще иногда, в силу разных причин, муладхара работает, чрезмерно хорошо то есть она слишком активна и что она в этом при этом дает да? то есть когда младхара гипертрофирована активно она дает знаете что она дает какой-то вот человеку состояние бесконечной борьбы он все время как в этом фильме знаете про как ее, кавказская пленница. Он все время куда-то бежит, рвется спасать какую-то девушку, да, рассказывает там о каких-то своих планах. Вот Именно так ведет себя человек, который разбалансированно Муладхара. Да. Он также может еще, знаете, обостренное чувство собственной уникальности, я бы сказала, вот так это выглядит. То есть я лучше других, я умнее других, я сильнее других. ну, Всевозможные эпитеты здесь можно применить И такие проявляются, знаете, собственнические замашки. То есть жадность не только вот к деньгам, но жадность к событиям, жадность к людям. То есть все мое, вот это все мне, вообще весь мир принадлежит мне. На этом, кстати, сказать на первой чакре, если на нее правильно влиять, что мы очень можем это наблюдать и сейчас в современном мире, если человеку вбить в голову, что он уникален, если ему а, объяснить, что вот он лучше всех, лучше другой, лучше других, он чем-то от всех отличается, это вот как раз и есть влияние на Муладхару. Самое, что не на весь, первое влияние на Муладхару. А поскольку она состоит из маленьких, из низких вибраций, и ей манипулировать очень легко. Муладхары, Поэтому вот эти все деятели, которые вселяют, значит, уверенность одним народом, что они круче, чем все остальные, да, они работают именно вот на этих низких, игр, низких вибрациях и влияют именно на Муладхару. Также здесь, конечно, когда ты уверен, что ты лучше всех, у тебя, конечно же, ну, как бы такая не то, что про жадность я уже сказала, еще воинственность и. Знаете, как бы это вот выразиться, сейчас могу сказать, какая-то вот такая вот постоянная раздраженность, некая такая злость, некая такая не злость, а вот всегда человек находится, вибрирует, он всегда на взводе, вот, он всегда на взводе, немножко на взводе, и достаточно только маленького слова, и он вспыхивает, как спичка, потому что это все-таки сильная, очень сильная чакра, которая фактически привязывает нас к земле. К чему это ведет? Да, это ведет токсично отношения, это большие трудности в финансах, большие как бы, люди не имеют поддержки в семье, это бывают еще, знаете, такие некоторые садистские наклонности в раннем детстве. Но об этом мы не будем перечислять. Вот я еще хотела все-таки рассказать поподробнее именно про то, какие... За Какие сферы, я вам уже рассказала, отвечает эта чакра, да? Но как современные технологии, я бы их так назвала, могут влиять на эту чакру? Кроме того, она еще у нас связана ведь с родом. Это подпитка рода. И человек, который имеет нормальную муладхару, у него огромная за спиной, стоит стеной его род. Ну, на тонком плане, конечно. Вот. А если человеку внедрить программу, вот всем известна техника НЛП, да, мы знаем, что есть, существуют вибрации, что существует определенное количество герц у каждой ноты, там, у каждой чакры, кстати сказать, да, и есть даже отдельное такое направление, лечим звуком, лечим вибрациями, лечим... Именно музыкой определенной вибрации. Но если мы можем этим лечить, мы можем этим и разрушать. И это очень все активно используется в современном мире. И не только какими-то там бабками-ведуньями. Вот. Они, может быть, не понимают процесс, но как это работает, они знают точно. И они прекрасно могут подселить на Муладхару не ту мыслеформу, не ту какой-то объект тонкоматериальный, который будет влиять на Муладхару. И вот как раз получится вот такой вот, вот те вот отклонения, которые я перечислил. И что еще вот здесь хотелось сказать. Арканы Таро, каждый из старших арканов Таро несет в себе огромную энергию. И в каждом из арканов Таро есть такие маленькие рисуночки под названием глифы. И если мы берем сеферотическую магию, традицию сеферотической магии, и умеем этим работать и пользоваться. Не просто входим в состояние медитации, а я сейчас посижу под 16-м арканом. Под 16-м арканом, как говорится, не зная броду, можно накролесить такого, что потом ни один маг вас не очистит. То есть вы 16 аркан это хозяева кармы, 16 аркан это глиф, молния, это такой сбор очень агрессивных энергий. И надо уметь им пользоваться. Я всегда говорю, ребята, вы знаете все, что нельзя пальчик засунуть в розетку у вас током ударит. Но это всего лишь розетка. Каждый аркан Таро это такая маленькая электростанция, вот которая стоит во дворе у вас между домами, да, вот это вот будка вот высокого напряжения не влезаю. Вот каждый аркан Таро такой. И с помощью аркана Таро, владея этими техниками. Техника безопасности, конечно, в первую очередь, но и техника проведения вот этих вот энергий можно легко очистить любую чакру, и в том числе Муладхару. То есть убрать все вот эти вот негативные, инородные или просто низковибрационные какие-то застоявшиеся там сгустки энергии, да, прочистить, и все будет отлично работать. Как правило, для Муладхары я выбираю 15 аркан, потому что он... Соответствует всем требованиям у Это жизнь, это деньги, это серебряная нить, которая держит нас здесь на земле в живом состоянии. Да? Это сила огромная, заключенная вот в этом кубе, на котором сидит э Бафомет. И как раз вот, э зная, как это работает, можно прокачать себе денежные потоки. Э ну, Во-первых, надо подправить чакру. Чтобы она работала идеально, чтобы чего-то хотелось, чтобы как-то хотелось развиваться, чтобы вообще появились желания. Потому что, кстати, сказать одно из самых таких вот показателей, это я, человек, человек говорит, я ничего не хочу, у меня нет желаний, я не знаю, чего я хочу. Это вот младхара. И то, что сейчас вот многие сидят очень много перед компьютерами, в том числе наши дети, и потом они говорят, не скучно а потому что молотхары не работают. Они мало двигаются, мало проводят через себя энергии, и начинаются вот такие вот отклонения. Так что способов прочищать и содержать любую чакру в порядке вполне а, как бы много, много есть. Можно там мудрые, с помощью мудрых, можно там какими-то еще другими, можно с помощью там свечной энергетики, есть такие понятия, как Космоэнергетика, рейки, все это как бы вот присутствует, все это можно работать, всем этом можно работать, но нужно понимать, как это работает, потому что это серьезно очень, да. Но поскольку я таролог, для меня нет вообще в принципе, нет того, чего бы я не могла сделать арканами таро. Мне кажется, что это самый универсальный инструмент. И арканами второго можно сделать все, что угодно. Прочистить эту чакру, заставить ее работать, подключить к ней, что называется, денежный канал, чтобы там и денежки шли, подключить к ней жизненную энергию, чтобы организм забегал и перестал депрессовать, начал там шевелиться и как бы встряску такую, значит, волшебный пендель получить. Все это можно сделать с помощью аркана второго. Определяются эти... Кстати сказать, инородные э, как бы ну, мыслеформы, да, ну, то есть, ну в народе это называется порча. Вот, понимаете, это самое простое слово, которое отражает суть. Вот. Когда мы там начинаем уже разбираться на уровне там, квантовой физики, да, то там это уже по-другому называется. Но суть от этого не меняется. И поэтому определить на чакре э, инородную какую-то программу или сбой, или перетяжку или что-то еще такое, что мешает по свободному энергии, можно тоже с помощью арканов второго. Для этого существует чакральный расклад. Я думаю, его все знают, ну как бы кто практикует, скорее всего, все знают, да? Но дело все в том, что он делается, конечно, только на старших арканах. Кто не знает. И вот на старших арканах, когда мы смотрим чакральный расклад, нам становится все понятно. Мы видим, как работает чакра, мы видим, правильно ли по ней идет энергия, мы видим, в том ли направлении она идет, достаточно ли этой энергии. И мы видим то, что мешает работать этой энергией. Это все в чакральном раскладе. Если, конечно, вы знаете дополнительные значения для старших арканов, которые лежат в чакральном как бы, раскладе. Дело все в том, что можно очень легко запутаться, если, например, там... Второй аркан на второй чакре говорит о беременности, например. А на первой чакре, там, допустим, если стоит маг, то это стопроцентное магическое воздействие. То есть либо какая-то мыслеформа попала, либо сам человек ее себе тут самопорчу да, сделал, вот ходил вот эту мысль, думал, думал, и до такой степени додумал, что она взяла и материализовалась. И вот оно теперь у него так работает, понимаете. Вот, поэтому чакра – дело серьезное. И... Когда вы утром встаете идете в душ, вы моете физическое тело, вы чистите зубы, вы приводите свое тело в порядок, и это нормально считается. То есть это уже. В порядке вещей. Если ты не моешься и не чистишь зубы, то уже как бы изгой в обществе. Я вам могу сказать, что через 50 лет будет процентов, может быть, даже и раньше, если ты не прочистил свои тонкие тела, если ты не знаешь, как содержать свои тонкие тела в порядке, ты будешь тоже, ну, как бы, отставать от жизни. Именно к этому мы сейчас идем. Мы должны понимать, как работает не только наше физическое тело. Мы же знаем, как за, них, за ним ухаживать. Нужно точно так же. Знать, как ухаживать за тонкими телами. И для этого, конечно, в первую очередь нужно использовать арканы Таро. Это для чего? Для диагностики, для того, чтобы посмотреть, как работает чакра, для того, чтобы посмотреть, что ей не хватает, и даже для того, чтобы подкорректировать ее, эту чакру, чтобы она давала живительную силу, чтобы вы могли получать эту энергию от земли, да, чтобы у вас все росло. Кстати сказать, люди, у которых не растет, какие-то там растения, тоже плохо работает первая чакра. Поэтому тут некоторые огородники, я наблюдаю, вот у огородников хорошо работает первая чакра, это 100%. И никаких там нет отклонений. Потому что Мать-Земля, она очищает, она дает здоровье, она дает оптимизм, она дает желание, она дает какие-то вот, ну, то есть это правильно проведение органов. Поэтому в нашей стране люди, занимающиеся садоводством и огородничеством, на порядок стоят выше людей, которые живут в городах и не занимаются этим. И я вообще молчу про просвещенную Европу, которая уже давно оторвалась от жизни. И поэтому они чахнут, они болеют, они, у них вот это вот нам, наш коронавирус, как русский переносит коронавирус, да, и как они там брут, как мухи. Поэтому наш выпил водки, закусил селедкой и пошел. Поставил себе печать, сказал, я привился. И все нормально. Потому что у нас немножко другая энергетика. Она более, более жизнестойкая. И поэтому, товарищи, недружественные страны так пытаются изучить наших людей, которые живут на нашей земле. Они вот эти лаборатории устраивают, но они не понимают, что не в физике дело, а именно в тонких телах, именно в том, какая у нас энергия, именно в том, что у нас полстраны занимается огородничеством, что у нас полстраны ходят не к психологам, а к друзьям, разговаривать, да, на какие-то темы. Это тоже все из, из этой области по чакрам. Вот. Ну, я бы, конечно, очень хотела какие-то от вас вопросы получить. Это было бы мне очень интересно. Тут так все сидят тихенько. Может быть, есть какие-то вопросы у вас по поводу чакр? Я с удовольствием на них отвечу. Так. Ага, сейчас, секундочку. А, угу. да, э, ну, я уже сказала об этом, о том, что э, с помощью Аркана 2 можно, да, это диагностировать, можно э, исправлять, можно вносить изменения. Но это нельзя делать с кондачка. Для этого нужно нужно уметь это делать, нужно понимать, как это работает. То есть для этого нужно обучиться. Если для этого вы обучитесь, то, конечно, вы можете это влиять не только на свою чакру, но и на чакры ваших близких и, и не близких и дальних. То есть это все возможно. Но нужно всегда соблюдать технику безопасности, очень опасно это. Ведь вы же не даете трехлетнему ребенку в руки нож. Вы понимаете, что он должен подрасти, то есть он должен накопить определенное количество знаний для того, чтобы он мог пользоваться этим ножом. Так же и у нас происходит, если мы общаетесь, вы общаетесь с картами Таро только с помощью, например, вы только предсказываете, то есть у вас только мантика, то, конечно, о работе с энергиями Таро не идет вообще речь, потому что это разные вещи, этому надо обучаться. Или, например, вы пользуетесь только психологическим аспектом то тогда тоже, Здесь, чтобы с этим работать, нужно это изучать. вот Я, в принципе, сказала все, что хотела, и про Муладхару, и про то, как она работает, и про то, какие программы на нее цепляют. Это, еще раз повторюсь, это, как правило, связь с родом. Вот, кстати, с помощью Муладхары передаются вот эти вот родовые проклятия, которые идут на семь, на семь колен. Рода. Вот они тоже все крепятся по Муладхаре. Связь с предками а, и как бы передача знаний потомкам тоже идет через Муладхару. Поэтому, если вы хотите, чтобы у ваших детей было все хорошо, содержите себя в порядке, а, будьте счастливы, будьте здоровы, будьте разумны, а, старайтесь соответствовать времени, время движется вперед. И я говорю, что очень скоро будет неприлично не знать, что у тебя есть тонкие тела, и неприлично не содержать их в соответствующем состоянии. Поэтому эфир на сегодня заканчивается. Кто захочет, посмотрит в записи. На всем всего доброго!